В новичковых лыжах э, очень стрёмно их тестировать, но мне всегда нравится, хотя, в общем-то, не моя категория, но экспериментировать с ними очень весело. Здравствуйте! Сегодня на повестке дня новичковая лыжа, хотя Томик так прямую не называет ее новичковой, такая универсальная карт лыжа для меня такая категория вообще своеобразная. Я от них жду некой такой универсальности по стилистике катания. И в таком формате она мне может быть интересна, Такая лыжа для трассового катания, Позволяющая коротким поворотом, а длинным и а всяким разным, и все по кайфу. Но, к сожалению, вот именно этого я от нее не получил. Я оцениваю эту лужу по объявленным вот мной ранее э, критериям. Я готов ее выкинуть в помойку. Объясняю, теперь почему. Значит, если мы говорим о том, что мы покупаем для новичка, который склонен к технике, развитию техники, какому-то прогрессу и собирается заниматься резовым введением, карвингом, туда прогрессировать в ту сторону, то лыжа, да, она даст такую, знаете, быструю радость, она позволит быстро словить дугу метров на 14-15 которая, с одной стороны, не будет э, угнетать техникой, напрягать техникой, но при этом даст некую стабильность на скорости, некий такой фан-драйв, адреналин, И при этом эта дуга, легко у них получается, то есть вот, буквально чуть-чуть ее на бачок поставили, она пошла, то есть вообще вот, очень легко. Дальше, правда, начинаются проблемы, потому что расти некуда, в короткий поворот лыжа не уходит, она не хватает хватки, и ее надо сильно грузить, а она на эту нагрузку реагировать не способна, да. А в большую скорость на ней тоже уходить как бы не получается, потому что в большей скорости, в большей дуги она как бы тоже не очень хочет работать. На крутых склонах ей не хватает цепкости, она начинает разгоняться и получается такой эффект, называется разносит, да, потому что, опять-таки, проблема начинается другая которая не касается карминга, называется скользящий поворот он продолжает проблематичный с одной стороны задничек вроде как бы мягенький так ну как бы типа так мы пытались сделать комфортную лыжу с другой стороны но ну, невозможно да где-то что-то получив где-то что-то не потеряв в итоге задник проваливает то есть там где мы хотим какого-то более-менее серьезного контроля задник проваливает то есть на крутом склоне Задник не работает, а передник тоже не работает. А передник при этом работает так, что он все кочки собирает вам в ноги. И как бы вместо какого-то контроля и маневренности вы получаете дискомфорт. Задник контроль не дает. Середина вроде как бы цепкая, но опять-таки лупасящая в ноги. Вот и получается, что как бы лыжа такая... Единственное, что наверное не радует, это вот карвинки... Ее дуги паспортные и цена, наверное, хотя цену я тоже не знаю Я тестирую бес... бесценно лыжи <laughs> есть, Ради процесса, а не ради какой-то продажи В общем, и честно говоря, я не могу ее кому-то посоветовать Притом и радиус поворота у него, вот ее паспортный, он такой совсем не новичковый такой То есть вот новичку, честно говоря, вот я вот там более 10 лет занимаюсь инструкторством Я знаю, что если новичок ловит а, резаную дугу метров 15 или 16, это да еще и достаточно сильной хваткой, как у этих лыж, то тут же как бы начинается паника и, и, в общем, как бы тоже никакого, как бы, такого фана и кайфа нет. Ну, не лояльность это, то есть новичку бы-то покороче бы, да лояльнее да помягче, да носочек помягче. В общем, лыжа Да, для классики, для чехпых годится. Для прогресса, для прицела на будущее, лыжа как бы, для долгого катания, я думаю, Нет. Такая очень простая, и явно вот у нее что-то в начинку не доложили. Будет просто носочек чуть помягче, чуть, чуть по, ну, скажем так, эластичнее пружине, и была бы другая совершенно песня. А так нет, скорее нет, чем да, и никому бы я ее не советовал, ни новичкам, ни экспертам, ни как бы, как бы среднекасовщикам. На мой взгляд, это лыжа для проката. То есть для тех людей, которые просто надо что-то, что, что как-то едет. Вот не более чем. Там взял, три дня покатал, там выходные отдал и уехал, и забыл. Вот, все. Больше я думать об этой лыже не готов, не хочу. Пойду за следующими вы. Подписывайтесь, ставьте лайки. Больше катайтесь на нормальных лыжах. Пока.